И всем здарова, дорогие друзья. С вами я Ванек. И мы с вами продолжим начинаем проходить Трафик racer russia Это игра с Яндекса, поэтому продолжим начинаем даже про продолжение. Посмотрели рекламу, графиков Так. Графика высоко есть по постав... они А не не не. не. Настройки на гараже. Next. Без шор, шор, шор. Так, ну это день, ночь, снег. Днем поездим-ка. Мы с вами-ка, ребяточки. это был миллиметраж это был переезд Ай, блин черт 105 и того 228 гараж посмотрим не лучше снова играть буду Чё я все время промахиваюсь, блин? Ладно, играть снова еще. Пробочка из за или какой-то. 515. Того 156 рублей. Играет снова, ай, блин, из нее мышка забилась. Четыре с двадцать пять мой счет. А могу ли я себе какую-нибудь новую 1086 настройки? Нет, в гараж. 3000 можно вот это вот включить. Лада, баклажан! Лада, седан, баклажан! Вот эту вот лучше машину куплю. И так вот тут вот эм, ну днем мы ездили попробуем ночью погонять немножко. Ай блин! Играть но, потому что я не понял, я не врубился, у меня ч ноутбук залагал, короче. Ладасдан, баклажан. Ладассадан, баклажан. Короче, мы с вами смотрим, что можно еще сделать. 588. За снегом пускай будет этот. ДА пробка то Там машина сломалась, что ли, блин? Лучше это играть снова будем. Сто секунд. Смотри, блин, за дорогой, баран! Следи за дорогой, баронесса, блин. Фиков Ер! Следи за дорогой, баран, блин, баранесса, ага. тридцать два. Играть снова, вот чё. А тут я не смотрел, извиняюсь, ребятки. Право на покупает тебя а потом ездит. Спасибо, ребят. Ну хотя бы не расшибусь. Бар! Я баран, ага. Ребят, я тут согласен, что я баран. Сам настоящий. Нужно бы нажимать на, на какую-то кнопку, чтобы сигнальить. Я не знаю, на какую кнопку сигнальить. Я не знаю. Йо! Пора. Бараны, я один король Не, не Баран Опять же, блин, баран 477 Гараж Гараж Улучшить это, улучшить это, не как включить, ЗАГСИЗОТ э, включить, и вот, но ну, у нас 3000 тысяч нету сейчас, ну поэтому... Скажешь, лучше будет днём. Баран Стабилизировалась Бомба Все. Стабилизировалась Ну что за баран, блин Ч за баран, блин? Еб. Ч за баран, блин, перестраивается? Слева направо, слева направо. центральный район проехала гордо моего 877 счет это 3000 100. а так тут еще можно вот эти откачать У -у -у, ничего, ничего. Ещё машину может качать лучше? Ладно, день. днем. Просто погоняем ни на время, ни на какую, ни на скорость. Просто погоняем просто так. Бараны, блин. Бараны, блядь! Баранина, блин. Не ускорился вовремя, блин. Ну и все Ребята, это было... С вами была, был Ванёк и игра Traffic Racer Russia. И давайте всем, пожалуй, пока что остановимся на этом. И давайте всем пока-пока, ребята. До скорых встреч.